50% успеха рекламной кампании это именно креатива. Тикток это вообще шикарная платформа для закупки трафика. Если сравнивать, например, с креативным центром Facebook, это, скажу так, день и ночь. Но наиболее популярной платформой до сих пор является Facebook. Популярны ли еще e-commerce офферы на Фейсбуке? Возможно, лучше начать использовать TikTok. Эти и другие темы мы обсудили с K-аккаунт-менеджером в AdSkill Аленой Буриной. Перед тем, как мы начнем интервью, подпишись на канал партнерская сеть MyLead. Привет, Алена! Можешь кратко представить себя и описать, чем ты занимаешься в AdSkill. Всем привет, меня зовут Алена, я кей аккаунт менеджер в компании AdSkill. Мы являемся бизнес-партнерами Мета и также работаем с такими источниками трафика, как TikTok, Bego, Unity и Google. В мои обязанности как кей аккаунт менеджера входят увеличение профита, Моего партнера, то есть я помогаю с запуском рекламных кампаний, с, со стратегией работы, иногда даже с креативами, которые используют партнеры для запуска своих рекламных кампаний. С точки зрения твоего опыта работы с веб мастерами и рекламодателями, какие категории и гео наиболее популярны для работы с Фейсбуком? В принципе, есть огромное множество популярных офферов. И тут лучше разделить на белое направление и так называемое серое направление. Ну, так как мы больше работаем с белой стороной, это скорее будут оферы из области инфопродуктов и различные варианты e-commerce. Ну, то есть это так называемая товарка. Это может быть э, товарные оферы, это может быть нутро-офферы. Вот, то есть э, зависит от э, партнера. С точки зрения Гео, э, тоже опять-таки есть разница э, в тематике. Например, инфопродукты э, более популярны в СНГ. Там в России, Казахстане, Украине, э, там, в таких направлениях. Оферы э, товарного направления, скорее больше заливаются на Европу. То есть это а, такие страны, как Италия, Испания, там, по меньшей мере, Франция, м, страны Восточной Европы. Ну и также, конечно, сейчас популярностью пользуется Латам. То есть это страны <coughs>, Латинской Америки. Какие модели оплаты больше всего подходят новичкам? PPI или, может, СЕПА, какие-то другие? Тут, по моему мнению, скорее все зависит больше от того, как человек понимает сами метрики и вообще может считать свою прибыль и свои цифры, которые он получает. То есть, наверное, это такой больше индивидуальный момент, и для каждого он разнится. То есть, например, вот для меня ну, наиболее простая модель — это CPL, потому что она наиболее прозрачным, но может быть, кому-то проще считать выплаты по CPA-модели. Mm, там или по CPS, как это часто бывает <coughs> в товарных направлениях. Поэтому тут скорее речь о <смех> твоих навыках подсчетов и о том, как ты можешь калькулировать метрики в социальных сетях, которые ты используешь для трафика. Как работать с e-commerce офферами, то есть с так называемой товаркой на Фейсбуке, и как масштабировать продвижение? Ну, тут надо в первую очередь сказать, что алгоритмы социальных сетей и в первую очередь Facebook они очень быстро меняются, и мы сталкиваемся с такими изменениями, каждый месяц, там может быть, даже и чаще. Всегда нужно подбирать новые подходы для работы с товарным направлением. И, например, вот сейчас мы работаем по большей части с маркетплейсами, и они показывают очень хорошие результаты на платформе. Давайте расскажу, что такое маркетплейс вообще. Это так называемый интернет-магазин. То есть для примера можно взять, там, например, Wildberries, Ozone, такие форматы, где мы собираем на одном сайте большое количество товаров, ну или хотя бы там несколько товаров, которые мы потом объединяем в каталог в бизнес-менеджере Facebook. Тем самым мы даем платформе возможность для двойной проверки наших офферов. Сначала платформа проверяет каталог, а потом платформа проверяет уже сами рекламные материалы, которые мы используем в рекламной кампании. В общем-то, модель рабочая, и много кто переходит с товарными офферами именно на такой формат, на Facebook. Как избежать блокировки на Facebook? Ну, вот, например, если возвращаться к Marketplace, мы можем миксовать трафик на разные товары. То есть у нас в каталоге могут быть собраны так называемые белые товары и серые товары. И в свою очередь мы можем запускать рекламные кампании одновременно на серое направление, где у нас будут, ну, естественно, плохие комментарии от пользователей, негативный пользовательский опыт и все прочее. И параллельно запускать трафик на товары с потенциально хорошими отзывами от пользователей. Тем самым мы миксуем отзывы на странице и не получаем блокировку, например, по низкому качеству товара. Очень многие встречаются с этим видом блокировки. Вот как-то так. Социальные сети не очень любят партнерские ссылки, поэтому, например, MyLead предлагает такой инструмент, который называется Hydling. И он поможет в этой ситуации. Возможно, ты знаешь другие способы маскировки ссылок. Как я уже сказала, мы больше работаем в белую, Поэтому мы стараемся соблюдать политику рекламной платформы, и мы можем дать рекомендации по, например, выбору доменов, чтобы не столкнуться с проблемой отлета именно по рекламной ссылке. То есть, что первое можно сказать, это проверка домена на Web of Trust. Это такой сервис, который позволяет нам оценивать, домен, ну, в принципе, по всему интернету. Там мы можем посмотреть оценку пользователей на какое-то конкретное доменное имя. И дальше уже выбрав домен на Web of Trust, мы проверяем его в Facebook for Developers. Там мы смотрим, заблокирован ли домен уже непосредственно на самой платформе. Вот. Ну и, соответственно, если он не заблокирован, мы можем его спокойно использовать и не получать блокировки за ссылку. Какие инструменты помогают минимизировать бан рекламного или бизнес-аккаунта? Ну, опять-таки, в первую очередь это соблюдение элементарных правил. То есть, например, использование одного домена, одной страницы и одного оффера на рекламном аккаунте. Это позволит нам избежать автоматической блокировки и блокировки за обход средств безопасности. Очень важное правило – это полное заполнение бизнес-страницы. То есть у нас есть информация о странице, где есть несколько пунктов, которые Facebook просит нас заполнить. И... Сейчас это необходимо, заполнять эти пункты и не оставлять их пустыми, то есть делать свою рекламную кампанию максимально прозрачной всеми возможными способами. Можешь ли ты описать, что такое white list и как использовать этот инструмент для масштабирования продвижения? Ну, например, мы хотим работать с такими офферами, как дейтинг или беттинг. Нам необходимо скажем так, зарегистрировать эти офферы на платформе. То есть у нас, например, есть приложение, есть лицензия. И мы заполняем специальную форму, которую мы можем найти в политике рекламной деятельности Facebook. Там мы заполняем информацию о нашем социальном профиле, информацию о нашем рекламном аккаунте. Дальше мы прикладываем ссылку на приложение лицензию и описываем, почему же нам нужно сделать так называемый whitelisting. И дальше уже менеджер платформы с нами связывается и рассказывает про дальнейшие действия и про регистрацию продукта. Почему это позволяет масштабироваться? Потому что мы используем так называемые серые офферы, особенно если говорить, например, про бейтинг. но мы заливаем трафик с разрешением Facebook. И мы не ловим блокировки именно за сам продукт. Вот. То есть это важно, и это позволяет, в принципе, масштабировать трафик до хороших спендов, бюджетов. Сегодня ТикТок является очень популярной платформой, и многие веб-мастера используют его как источник трафика. Как в общем, в принципе, работать с ТикТоком? А, да, я полностью согласна, что ТикТок — это вообще шикарная платформа для <coughs> закупки трафика, потому что в первую очередь в TikTok до сих пор ручная модерация то есть мы можем использовать более широкий ряд оферов для залива в ТикТоке. ТикТок очень быстро развивается, и у нас есть очень много разных инструментов, фич, которые мы можем использовать для того, чтобы разнообразить наш трафик. А вот именно какие эти инструменты помогут арбитражникам получить больше трафика на ТикТоке? ТикТок сделал очень классный креатив центр. То есть, что это такое, это платформа внутри ТикТока, где мы можем работать с видео, которое мы собираемся использовать в рекламной кампании. Там мы можем посмотреть видео, которые используют другие байеры в своих рекламных кампаниях, сделать какой-то анализ и на основе этого анализа составить свое видео. Также там можно добавлять различные стикеры, картинки, тексты для привлечения внимания пользователей. Скажу так, если сравнивать, например, с креативным центром на это, скажу так, день и ночь. Не будем забывать про различные виды оптимизации, которые сейчас доступны на ТикТок. Value оптимизация, которая позволяет доставать более качественную аудиторию. Также оптимизация на покупке, если мы работаем, например, с мобильными приложениями. Ну и такие классические вещи, как, например, автоправила, те же самые каталоги, которые мы зачастую используем и в Facebook, и в других рекламных платформах. И отдельно бы хотелось бы тут остановиться, наверное, на продвижении личных профилей, потому что в TikTok есть такой замечательный инструмент, как Spark Ads. Он нам позволяет доставать платные подписки, он не разделяет органический и рекламный трафик. То есть, по сути, мы платно повышаем свою органику, что, конечно, немаловажно для личных профилей и для их продвижения. Я сама арбитражила на ТикТоке, и вот с моего личного опыта аккаунт может получить больше просмотров и трафика без рекламы, а видео может... Стать легко вирусным, если контент заставляет людей посетить аккаунт, вот буквально. На чем стоит сосредоточиться при продвижении в ТикТок? Ну вот как ты правильно сказала, что э, в ТикТоке вообще очень важны видео, которые вы используете. То есть в первую, в первую очередь 50% успеха рекламной кампании это именно креатива. То есть это именно вот эти вот э, видео, которые вы собираетесь продвигать. То есть очень важно иметь качественный контент Можно использовать какую-то популярную музыку Это не запрещено политикой рекламной деятельности площадки Элементарный сюжет, там, отзывы и Это, безусловно, привлечет внимание пользователей И положительно скажется на результатах рекламной кампании вот. Ну а остальное, это, конечно, дело за масштабированием в ТикТоке оно немножко отличается от всех остальных платформ. Больше речь о дублях, о копиях какого-то рабочего подхода, вот, что не запрещено, как, например, в Фейсбуке сейчас. Это позволит смасштабировать хорошую профитную рекламную кампанию на полноценные бюджеты, на хороший спенд. Как работать с White Hat, даже если продукты кажутся Безнадежными, на первый взгляд. Сложно говорить о безнадежности продуктов, потому что, в принципе, на каждый продукт есть своя аудитория. И в первую очередь очень важно подобрать подходящую платформу для закупки трафика. Мы берем товар, оцениваем целевую аудиторию, получаем, что у нас молодые ребята из азиатских стран, которые могут находиться в ТикТоке, лайки, ну и, соответственно, мы идем в эти источники трафика. Дальше мы оцениваем те подходы и те креативы, которые мы можем использовать для данной целевой аудитории. И уже исходя из этого, собираем полностью наш контент и запускаем какую-нибудь широкую рекламную кампанию, чтобы понять, кому вообще интересен данный подход и заходит ли, в принципе, контент, который мы составили. Расскажи нам, пожалуйста, о своем опыте при работе с ведущими рекламными платформами. Каковы самые прибыльные? Тут сложно сказать о прибыльности платформы, потому что это больше зависит скорее от оферов. Но наиболее популярной платформой до сих пор является Facebook. В зависимости от гео идут остальные социальные сети. Например, если брать СНГ, то сначала идет Инстаграм, а потом, наверное, уже идет ТикТок. Ну и, конечно, не будем забывать о таких источниках трафика, как Google, YouTube, InApp, трафик, например, Unity, который также популярен в своей нише. Но если брать именно массовую закупку трафика и большую вариативность офферов, то в первую очередь, конечно, до сих пор это Facebook. На чем стоит сосредоточиться при выборе партнерской сети? В первую очередь, по моему мнению, это поддержка, которая оказывается со стороны партнерской сети. То есть это э, тот менеджер, который с тобой работает, э, тот уровень сервиса, который ты получаешь. Э, э, то есть вот для меня это очень важно э, своевременно э, получать ответы на вопросы, которые у меня возникают в работе потому что тогда присутствует определенная прозрачность, и я могу понимать, как мы работаем, каким образом высчитывается моя прибыль, например, и к такой партнерской программе у меня будет определенный уровень доверия. Вот, Наверное, это наиболее важный аспект. И последний мой самый любимый вопрос. Какое будущее у партнерского маркетинга? Скорее всего, будущее партнерского маркетинга за, так скажем, отбеливанием серых офферов. То есть это больше про твой креатив, про твою изобретательность и про знание политики рекламной деятельности платформ. Вот. Ну и уже, в свою очередь, дальнейшая упаковка различных видов офферов под политику рекламной деятельности. Ну и, соответственно, работа все-таки в белую, потому что это позволяет нам масштабироваться, ну и, соответственно, получать большую прибыль. Спасибо большое тебе, Алена, за это интервью. <свят> Спасибо тебе тоже. Алена поделилась своим экспертным опытом по поводу того, как продвигать на Facebook и на TikTok, а также описала, как масштабировать продвижение. Я надеюсь, что это интервью было полезным для тебя, и если это так, то ставь лайк этому видео. А мы увидимся в следующих фильмах. Пока-пока!